Приветствую, друзья! Давным-давно, в те далекие времена, о которых нам так старательно умалчивают, существовала единая энергия, которая работала именно в созидательном направлении, в котором существовали прежние цивилизации, о которых, к слову сказать, нас также заботливо оберегают в информационном плане. Думаешь, раз я великан, так непременно лопаю человеков? Мол, нельзя этим немощным знать того, чего нельзя. Так вот, эта энергия была едина и складывалась вместе из мужской и женской. Однако, с приходом некоторых темных сил все изменилось. Точнее сказать, этим темным путем обмана удалось захватить те развитые цивилизации и переформатировать их созидательный образ жизни в обычный, если говорить простыми словами, рабский труд. А чтобы когда-то вольные человеки не смогли заново объединиться, разделили и их принципы получения и использования энергии. Но это очень долгая история, а если вкратце, то разделили мужчин и женщин по разные стороны. Чтобы одни считали себя одинаковыми, одним видом, а вторые другим видом человеков. А чтобы это еще и закрепить в сознании, создали два разных праздника для мужчин и женщин, чтобы использовать еще и эмоции человеческие. А перефразируя известную поговорку, что тварям хорошо, то человеку не очень. Но сегодня как раз и один из таких дней. И что вы, наверное, думаете, раз я против раздельных праздников, я не буду поздравлять женщин? Буду, конечно, и поздравляю всех женщин с праздником весны, но я еще сделаю ход конем. Я хочу поломать систему и не дать сегодня украсть у нас эту энергию. Я хочу, чтобы все женщины сегодня, вопреки ложным традициям, порадовали бы всех своих мужчин в этот день, уделили бы им не меньше внимания, и тогда можно будет переломить ситуацию и не отдавать нашу совместную энергию. Давайте попробуем». Еще хочу сказать пару слов про бурно обсуждаемой теме закрытия Ютуба в России. В пятницу Ютуб отключил показ рекламы в России, но ну, типа это его санкции для нас. Здесь, конечно же, напрашивается вопрос, а для чего эта проверка? По сути, если смотреть с точки зрения самого Ютуба, что ему тогда здесь делать-то? Дохода с России ему не будет, а дарма буржуи никогда не рабатывали. Поэтому логично, наверное, будет предположить, что это подготовка к полному закрытию вот так называемой России. Вы, наверное, спросите, куда мы катимся. Хер его знает. А ходит здесь еще предположение. Рекламу съели из большого уважения. К чему бы вы думали, у кого какие догадки? Ага, догадались. Конечно же, из большого уважения к к, к Союзу Советских Социалистических Республик. Да, есть такое предположение. Все сходится. В России YouTube рекламу не показывает, а в СССР неизвестно. Быть может даже заработает. Вот как раз 14 марта первые соглашения в Беловежской пуще подпишут и заработает, наверное, но уже на территории СССР. Но что-то мне подсказывает, что нет. Но я еще вам хочу сказать, что сейчас без рекламы смотреть одно удовольствие, а в СССР реклама вообще запрещена но сейчас еще страдают очень много зрителей по незнанию которые купили подписку премию они ведь платят каждый месяц а youtube им ничего не говорит получается youtube их дури. все как вы любите они платят по 200 с лишним рубчиков каждый месяц чтобы не видеть рекламу которой и так уже нет понимаете степень ютубного лицемерия Друзья, срочно распространите этот ролик среди своих знакомых. Вдруг они тоже платят ни за что. За воду. И нас регулярно где-то наебывают. Нужно, чтобы непременно об этом обмане все узнали. Пусть те, кто раньше платил, срочно отказываются от этой премиум подписки. Надо экономить национальные ресурсы. Зачем платить за то, чего нет? Ну а вам мира и добра. До встречи. Все. Вы вообще все, блядь. Больше никакого продолжения нет.